Здорово, богатыри случайно забревшие зрители. Сегодня мы с вами продолжаем проходить а, Ведьмака 3 на сложности боли и страдания. Это уже восьмая серия, это рекорд, между прочим, на моем канале. В прошлой серии мы с вами выполнили цепочку квестов а, Кейры Мец. Собственно, выполнили шикарный, просто шедевральный квест Машинная Башня, где мы с вами прошли, ну, можно сказать, на лучшую концовку квест а, с Анабель. А, в этой серии... Не знаю на, на самом деле пока что что мы будем делать, скорее всего пойдем либо по сюжету, либо проходим по дополнительным заданиям, также я решил немножечко пересмотреть э, политику моего прохождения, я решил то что мы с вами э, будем серии записывать поменьше, потому что все серии у меня обычно выходили на час там на полтора Теперь серии будут выходить, ну, минут по 40, по 50, может быть Не буду делать очень такими длинными сериями, потому что они выходят... А, потому что они длинные, собственно, выходят они реже, выкладываются дольше А так мы с вами, если будем, ой, выкладывать серии поменьше, то и серии будет побольше Так, вы это... успокойтесь Понял. <laughs> Ладно, я все понял. Да какой? Что ты пьешь? Ой-ой-ой. Не-не-не, все хорошо. Я... Я отказываюсь это комментировать. <смех> меня опять чуть не грохнули. Нет, если бы меня грохнули второй раз, я бы, наверное, мои нервы, наверное, уже бы сдали. Сдали бы позиции все Так, записки испачканные кровью Чтобы не забыть, место это отрывок с руинами зданий или моста, построенного из красного кирпича. На острове остались следы лагеря Нужно спуститься под воду, где видны остатки строения, среди которых и находится сундук Кстати, насколько я знаю, тут вроде бы еще есть э, снаряжение школы волка какое-то вроде, сейчас посмотрим Не, ну я бы, я, конечно, могу и ошибаться Ну, по-моему, оно где-то. А, вот, вот в этом сундуке оно должно быть. Вот, да. Так, нет, нет, нет, нет, нет. Я вас не знаю, я вас не звал. Все, пёрдываем отсюда. Пёрдываем, Геральт, быстрее. Да, сейчас с вами выполним защитник веры, там посмотрим, почему пойдем. Может, по лишачихе. По лишачихе, да, звучит как-то странно, да? Лишь пойдем убивать. И вообще, мне еще нужно пройтись, а, проехаться по доскам объявлений. Вообще в Велине, в принципе, там еще есть лагерь в Гардской армии, там тоже доска объявлений есть. Так, ну давай. надеюсь, у меня тут гарифон сейчас не наедет. Мне, короче, нужно качать зеленую ветку навыков, потому что это просто невозможно. Когда ты пьешь эликсир, он у тебя действует. Вот, очень мало по времени и, и здоровье тебе не восстанавливает мгновенно Да Зачем я это сделал? Угу. И здесь все поломали Так, хорошо, давай помедитируем с тобой Кстати, у меня очко, очков навыков нету случайно Нету, это печально Мне надо вот это прокачивать срочно И вот этот, по-моему, навык, да? Да, вот этот, вот, каждое выпитое зелье восстанавливает 5% Мы, кстати, можем пройти по местам силы еще посмотреть Может, они где-то тут есть В смысле, знаете? В смысле? Я же нашел Понятно Сейчас Для вас это будет пару секунд это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молнии, тяжелые капли грозовых толч. И молния это зовется сверхчеловеком. <говорот> Местные говорят, что боги недовольны. Вы-то и гнева не боитесь? Гнева богов? <говорот> боги умерли. Мы лишь устраняем их разлагающиеся останки. Треющие угли предрассудков. Тогда давайте-ка вы уберете за собой и вернетесь устранять угли туда, откуда пришли. Мастер Фридрих из Аксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия – опиум для народа. Простой люд боится только религии жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас, ваковы мраковесит. Мы должны создать новую мораль. Или обойтись без моралей. В чужой монастырь со своими правилами не лезут. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! О боже. Такая страна, где такие побольше. Так, ну это кулачный бой, можно. Можно, конечно, меч достать, но чьи-то не хочу их убивать. Ого, троих сразу. Не, ребята. Недоросливо еще. Не доросли. Ну, сколько мне еще ждать? Да, ребята. Что-то вы, конечно. Ну, для вас это была одна секунда. Я в это время успел смотаться туда за мечом и. Как бы добраться до сюда. Ну, просто решил, что вам. Что, зачем на это смотреть? Я могу это просто вырезать. Мы, кстати, подобрали вот этот меч он очень фиговый, он даже хуже моего. Не, ну в принципе, ладно, какая разница. Я смогу его продать, зато нормально. Так, что тут по карте мира? Вот это я все проехал. Мы можем, конечно, чисто теоретически сейчас по этому по всему походить. Вот тут, кстати, еще в подлесе есть литша Чиха, прям рядом, кстати. Я просто не знаю, насколько... насколько нам будет больно, если мы сюда сейчас придем по вот этим знакам вопроса. Мне кажется, будет больно. Давай вот сюда сходим, потом сходим по вот этому доп-квесту. А потом уже, наверное, сходим с вами по... Сходим по доскам объявления. Вот в Велине вот здесь побегаем. Короче, что мы делаем? Мы идем по заданию Чиха, потом идем вот по этому квесту И потом идем по доскам объявления Вот здесь собираем все заказы Если что-то по, по дороге подвернется, тоже выполним Тогда по сюжету пойдем в следующий раз В этой серии займемся дополнительными квестами Ну и Шевелись, заказами, всякими ведьмачами Ну, в общем, выполнили, да? Вообще, я думаю, мы что-нибудь что еще по дороге обязательно найдем, потому что тут в Ведьмаке можно просто по дорогам ехать и кучу доп-квестов пособирать. Нельзя. Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лиша Чиху. Ты его дал. Так и есть я. Вы бы этим не занялись. Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? А лишачиха это кто? Поговорим о награде. Хм. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Да, да, да, я помню это все. Давай 370, ой, 270. Эх, ладно. Пускай будет на вашем. Ну и хорошо, давай, я займусь этим. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел, но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди теперь боятся поначалу. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? <смех> да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. А это, конечно, здорово, а... А, ну, ладно, я не знаю, каким шестым чувством Геральт понял, где эту Агнету искать, но ты же мне не сказал. Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела. Как тебя сейчас вижу, ведьмак! Как она выглядела? Попробую ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела. Смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело? Это важно, спасибо. Будь здорова. Mm. То есть это опять у нас полудница какая-то? Или, может, полуночница? А, кстати, я вот здесь ходил. А, да, я у вас был. Ребята, я с вами даже в гвинт играл. <говорит> Давай посмотрим. <говорит> <говорит> <говорит> Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Здесь шла женщина, посидела. Скорее бежала. Вон какие следы. О, какие какое расстояние между следами. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Ну вот да. Кто за ней гнался? Я извиняюсь, я тут просто немножко кашлю. Так, что у нас тут? Вы о чем? А, вот. Вы если не видите следов, кстати, смотрите, по мини-карте тут все обозначено. Ну, это вот сейчас уже обозначено. Раньше такого не было она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож... На вот, кстати, нож нам может на пригодиться, кровь. да. Это может пригодиться. Сюда он тело тащил. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Кость. Могила. Убийца отнес тело в вес Могила неглубокая спешил. Хоть я и говорил ему, что знать его не хочу. Знаю, что ты букой не боишься, а вот я боюсь. Он говорит, что любит. Только это не такая любовь, как с тобой, а стервенелая, страшная. Не даст нам букой покоя никогда. Нам надо бежать. Оставь мне ответ там, где всегда твоя Зюля. Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Иди, иди сюда. Сейчас я быстренько с ними разберусь. О, хорош! Сейчас я этого урода сначала убью, который стоит, тут стреляет. А, там еще один стоит, стреляет. Вам не надоело? Ну ладно, это было проще, чем я думал, на самом деле, они даже по мне не попали ни разу Так, что у вас тут? А, отвар из охри... о, Ахри... О, Ахригрифон, да, Ахригрифон Так, вот, кстати, у нас еще хороший комбинезончик дали, хороший, я хотел сказать, а, минус 16 брони, очень хороший Но Лучше не придумаешь Так, нам осталось поговорить со старостой, я так понимаю, на этом все, мне придется уже драться, собственно, с полуношницей. Нож у нас есть, чтобы ее призвать, так что у нас, в принципе, все есть. Приветствую. Вы по какому? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги, откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиан тогда. Мы думали, они на север сбежали, счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть... Значится, это призрачница, наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка. Такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят. На запад от деревни за поля. Зуля. Добрые боги. Понятно, Понятие, это я не снял. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к место. Ну, для этого у нас есть нож, которым он убил. Кстати, да, почему он нож оставил, интересно. Типа отпечатки пальцев, да. Так, ну мне нужно промедитировать, получается, до. Днем полночь. Да, надо, получается, до ночи промедитировать. А, кстати, стоять, подождите. У меня есть масло против призраков. Черная кровь это против вампиров. Так, секунду, сейчас я поскреплю стулом немного. Ой, вот, да. Так, что у нас тут? Масло против призраков у нас есть. Осталось просто промедитировать, получается, до вечера. Берется. Ну вот, я слышу тебя уже, наверное. Да. Что-то мне подсказывает, что мне будет больно. Ну, сколько мне еще ждать? Ай-яй-яй. Сейчас хилиться будет, господи. Она быстро хилится, вы че, стоять, куда? Масло против призраков ушло. Стоять, подожди, стой, я занят, чуть-чуть, погоди. масло пропало да что ж такое то что ты делать будешь мне нельзя дать и захилиться подожди все хорошо секундочку ау ты чё, женщина Ну давай, давай, два удара, два удара. Ну иди сюда. Отлично, просто потрясно. Капец. А в смысле, алло? А ч у меня и хп уменьшается? Это что такое? Ой, боже, это было очень потное говно Она из меня жизненные силы высасывает, вы понимаете? То есть, когда она разделяется на, на трех коп... Не, это сейчас было потное <с> Реально <с> Я почти отлетел Ну ничего, справился, ладно Погнали за наградой И пойдем уже дальше по заданию. Не, ну что-то я как-то, знаете, начал за здравие, кончил за упокой вот, в бою с ней. Это ведь ты? Приветствую. Вы... Я избавился от лишачики. Она больше не вернется? Нет, я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер Ведьмак. Прощай. Так, ну спасибо. Теперь у нас... Сколько у нас денег-то сейчас? 500 всего. маловато, конечно. Но я думаю, пойдет. Так, теперь вот по этому заданию надо сходить. Да. Чем можно через маркер быстрого перемещения... Наверное, в принципе, я так и сделаю. Не, на уровне сложности насмерть я бы уже отлетел, скорее всего, от нее, это сто процентов. Я именно поэтому и не стал его включать, потому что я умирать что-то не очень хочу. Ну, мне отсюда потеть сидеть. Я так хочу для себя поиграть, пройти. Я проходил на, бой, на уровне сложности насмерть, но тогда это, ну... Было, конечно, интересно. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Что вы тут делаете? А этот что, с луны свалился? Приносим дары все Богу, понятное дело. И вы можете его о помощи попросить, если есть у вас подходящие дары, потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил. Какой у вас хороший Всебог? Кто это вообще такой? Всебог говорите? Первый раз слышу. Это какое-то новое божество? Старое. Да еще какое? Еще наши деды его почитали. Говорят, было это так: Рослав с рудника пришел сюда хворост собирать, и вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул, а из под земли голос послышался, что потребовал жертв и послушания. С тех пор и приходим мы сюда с дарами. А взамен все Бог нас опекает и от беды хранит. Ага, оно и видно. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что мы одни агрессии принесли. До войны я бы такого даже псу не дал. А что делать? Какие времена? А будет еще хуже. Все Бог сказал, что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива, Реки будут наполняться лягушками А урожай у нас будет жрать Какая-то э, скаранча Я бы мог за вас заступиться Перед этим божеством Что-то мне подсказывает Что мы найдем общий язык Ну попробовать не мешает Чтобы с ним говорить Вы должны стать перед алтарем И крикнуть бог помоги несчастному в беде кужака тот может послушает Ну попробуем, давай Бог, помоги несчастному в беде. Пожалуйста, пожалуйста. Зачем ты нарушаешь мой божественный покой смертный? Потому что я хочу, чтобы ты, твоя божественность, изволил взять назад проклятие, которое только что наслал. У этих крестьян правда нет. Или они принесут недостойные дары, или придет засуха, гра, землетрясение и лавины. Я сказал. Какие лавины? Лавины? Да. Здесь? И это откуда же? Не отвечает. Что поделать, пойду его поищу, так и закончим разговор. Голос шел откуда-то из-под земли. Ну, мы с тобой развеяли иллюзию, сейчас посмотрим. А, вот он, понятно. Кто, кто, смеет беспокоить мою божественность? Геральт из Риви, Приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение, но не ожидал, что оно такое большое. Неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые... Которые они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. И не сниму, пока они не принесут приличных даров. Что мне радоваться простокваши и мерки проса? Не бывать этому Так им и скажи Послушай, ты же отрест Или ты будешь довольствоваться тем, что получаешь Или я скормлю тебя вороном Чёртовы реформаторы Ну хорошо, хорошо Я могу питаться скромнее Но только до конца войны И не дня дольше Проблему мы решили Ничего себе у тебя тут Рыба Мясо Зерно И ты еще жалуешься, охренеть можно Так, ребята, я разобрался Что нового? Я разговаривал со Всебогом лично. И? Что он? Смилуется над нами? Смилуется Он обещал принимать все, что вы ему принесете Говорил же я Говорил, что Всебог милосерден Что он поймет Спасибо тебе, ведьмак mm. Ну, вообще, он прав На самом деле, то, что людям это нужно И Все, что он перечислил Типа, отпускать грехи, советы давать Так что я не буду, нет Прощайте Да хранит вас все Бог Так, что у нас дальше по плану Дальше по плану у нас доски объявлений ну, в замок барона мы пока не поедем, проедемся вот по этим и Данильвгардская армии центр доберемся. Ехать, кстати, немало вообще так-то. Пошла. Ну ничего, я думаю задание может какие-нибудь по пути найдем. Дождь еще идет, три часа ночи. Вы еще не спите, три часа ночи, ребят. Насчет сюжета пойдем сначала по хозяйкам леса, потом пойдем по барону. Ну, это так, если кому-то интересно. А, это у нас глинник. Кстати, а тут... Дос... Вот, да, все хорошо. Тут, кстати, еще должен быть цирюльник, которого я спасу потом. Так, ребята, а у вас тут есть с кем, может, в гвинт сыграть или... Давайте-ка я сначала промедитирую, дать до утра хотя бы. Может, вы вылезете из своих... Нор. Кавых шуб. Там торговец где-то был в начале. Был, да всплыл. Ладно. Всплыл, так всплыл. Поехали дальше. Плотва-то мне нужна. Поехали. На заправку, на заправку, плотва, Иди сюда. Топливо заправим. Поехали, поехали дальше по лесам, по полям, а за теми за горами. Эх, Алёша, Алёша. Так лучше ехать по дорогам, потому что на всяких пустырях там или в лесах очень много разной нечисти обитает. И плюс на дорогах можно квесты найти. Так, а это у нас что за место? О, задание какое-то. Выходи, сойдемся в поединке. И сначала с собственными сапогами сойдись. Выходи, говорю. Я родной из малого луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради Обожаю прекраснейшей Девы Ягодки Сто рыцарских поединков проведу Обнажи свой меч Как можно скорее Ибо я спешу У меня еще 99 боев останется А почему ты хочешь со мной драться? А почему ты хочешь драться именно со мной? Я к твоей Деве Ягодке Никакого неуважения не проявил Хм Так признай же что Дева Ягодка все где на свете краше? Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. А, я понял, да. Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Ну когда мы сойдемся снова? Уйди, возвращайся. Уйди с глаз пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Ну ладно, забавный костик мы прошли. Погнали дальше. Но... Так. Кстати, погоди, а что это такое? Это часть замка барона, да? Ну, да, получается... А, ну, получается так, да. Ладно, поехали дальше. Только мы опять что-то свернули с дороги. Можно по дороге ехать, пожалуйста? Спасибо. Так, а здесь что произошло? Мясорубка какая-то. Ладно, поехали. Мы сейчас доберемся до доски объявления. Я, кстати, не помню, где. Это Залипье, наверное? Сейчас узнаем. И мне почему-то показывается, что я еду куда-то не туда. Такое ощущение, что я еду туда, где нет дороги. Так, а этот что у нас за место? Здесь ничего нет, да? О, вересковка. А, нет, это не вересковка, это... Похоже, Залипия. Так, а здесь у нас что? Здесь никакого квеста нет? Нет, здесь у нас просто не льгарские солдаты. хорошо. Да, это вроде как залипи. Ну, кстати, заодно сейчас... Да, это Залипия. Вот сейчас как раз заодно и кузнецу зайдем. Надежное оружие для каждого. Стальные мечи, крепкие кольчуги для мужчин, костета для дам и девиц. Дама с кастетом? Да, страшно. Так, давай, хорошо. Покажи свои идеи. Посмотрим, что у тебя есть, может тебе заодно... О, вот это мне надо. Давайте за одну меч продам. А, нет. А, да, ты кузнец, поэтому тебе продам. Да, все хорошо, все правильно. Так, что-то еще нужно? Нет, больше ничего не нужно. А что по мечам? Ну, по мечам только если вот этот вот крафтить, но у меня он 12 уровень, мне 4. Ты можешь изготовить оружие мастера? Я похож на Хатори. Хатори? Новиградский мастер, о нем любой слышал. Впрочем, говорят, он ушел на покой, а значит нет больше настоящих мастеров. Но это мы еще узнаем и увидим Давай в Гвинт Давай лучше сыграем в карты, мне больше ничего и не нужно Ой, я надеюсь, я с первого раза тебя выиграю Потому что нет у меня настроения абсолютно никакого тут сидеть О боже, что за карты мне выдали ужасные, отвратительные Что это такое? Э -э проще сдаться сразу просто Надежная. Нет, просто реально вот с такими картами проще даже не Давай играть вот... Ну, это хоть немножко получше, но я не скажу, что прям тоже потрясные карты Ну так ты пока как-то малой артиллерии, да? М -м, пришло время Дай мне что-нибудь хорошее. Спасибо. Нормально, пойдет. Так, если я это сейчас кину, да, нормально будет как раз. Все. Найс. А, у него он всего один, что то что странно. И вообще я должен его переигрывать. Mm -hmm. Сейчас есть тебя карточку еще одну вытяну, мало ли что у тебя там. А, ну вот все нормально. Я, в принципе, уже выиграл. Нормально. Слава богу, это было быстро. Эмиль Регис. Я вчера так, что у нас здесь? Собирайте личинки, пока они есть. Совет от знахарки пропал пес, чудовище в усадьбе. Да. Заказ на боги знают на что. Охотник из залипен. Понятные следы. Люди залип. Забота могильщика. Заботы могильщика, это, конечно, хорошо. Так, привет. Чего? Чего? Ничего. Покажи свои товары. тебя карта для гвинта есть? Есть, хорошо сюда. Не знаю, что это за книга, но, наверное, нужная. Предлог. Давай. Надеюсь, у меня тоже нормальные карты выпадут. Ну... Но... Читай, походу, погорячился с... со стом. Нормальные. Ну, Но в целом, неплохие. Ну, шпиона Б. Бы... О, отлично. Не, вот сейчас все нормально. Отлично, хорошо. У меня еще плюс... Две хилки есть, если что, могу возродить Надо будет, кстати, посмотреть Сколько карт для гвинта мы уже собрали Для полной коллекции Нет, стоять не буду пока э -э -э Давай Вот так вот сделаем Не так уж плохо так 7 плюс 8 у нас будет 15 если золото на еще бросить ну я в принципе без золота на обошел нормально пойдет надо брать нахрен погодные карты они меня надоели уже просто Вообще, я могу спасовать по факту, но стоит ли? Что у меня здесь вообще? Мне только детмальт. А я тут уже забросил. А, не знаю. Давай вот так вот, посмотрим что тут Сейчас докинешь, там уже решим, что делать. Угу. Ну тогда сейчас Дед закину и все. Ну, а теперь можно сейчас спасовать со спокойной душой. Если он даже меня догонит, он все карты потратит. А, ну вот, все нормально. Карту какую-нибудь дал? Интересную. Ну да, конечно. Так, Арчмари, у тебя 100% должны быть карты для гвинта. Давай посмотрим. Нет, у тебя нету. Удивительно. Извини. Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобидился, проститься, со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в Старом доме завелись чудовища. Я мог бы заняться этими чудовищами. Хм, ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне это все равно. Лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим открой шкатулку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось что продать. Но я знаю, вы ведьмаки даром не работаете. Поэтому бесплатно тебя не отпущу. Mm -hmm. ну хорошо.